Сорт томата ⁇ Темная галактика ⁇ Этот сорт селекционеров США. Среднеранний сорт. Высота куста бывает от метра до полутора. Густая, густая листва и красивые плоды. Очень красиво смотрится куст. Плоды. Вот такой вот раскраски. Различные полосы темные. Плодоножка. Черная практически бывает. Такая вот вообще фантастическая окраска у этого плода. Сейчас взвесим томат. Этот весит 76 грамм. Но в основном плоды бывают до 120 грамм. Очень вкусный и сладкий на вкус. Сейчас разрежем. Посмотрим внутри, вот такая красная мякоть, он сочный и в то же время мясистый, хотя и небольшой томат. По срокам созревания средний ранний, подходит для выращивания и в теплицах, и в открытом грунте.